Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. У нас сегодня в гостях генеральный директор Международного института центрально-азиатских исследований ЮНЕСКО. Это институт, который был создан в свое время специально для того, чтобы разворачивать большой проект в рамках ЮНЕСКО по созданию транснациональных серийных номинаций по великому шелковому пути. И вот э, этот институт, который был создан, он был создан в Самарканде. Специальное здание великолепное им передали и в настоящее время объединяет 11 стран. А у нас в гостях генеральный директор этого института, института Международного Института Центрально-Азиатских Исследований ЮНЕСКО, Ваякин Дмитрий Алексеевич, он сам кандидат исторических наук, хотя этот институт находится в Узбекистане, в Самарканде, но сам он из Казахстана, из Алматы, наш хороший коллега, добрый друг, тем более, что 6 лет назад Казанский федеральный университет заключил... Соглашение, договор с этим институтом и стал ассоциированным членом этого института, и активно есть крупные проекты, об этом мы еще поговорим. А сейчас я хочу предоставить слово Дмитрию Алексеевичу Воякину и ну, на первый вопрос рассказать вот о самом институте, тем более, что вот сегодня вчера закончился большой форум посвященный 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Более, э, ну По сути, с 1 по 10, вначале это было в Санкт-Петербурге с 1 по 4, а с 5 по 9 проходит в Казани вот этот большой форум, на котором участвует из 56 стран и более 700 участников. А сейчас я с удовольствием предоставляю слово Дмитрию Алексеевичу. Он расскажет о целях института, ну и о тех направлениях, которые характеризуют этот институт. Рафаэль Миргасимович, спасибо большое, уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать. Благодарю вас за то, что вы выделили свое время для того, чтобы мы могли пообщаться, поговорить о темах, ну я надеюсь, которые вас также интересуют и теми темами, которыми мы занимаемся в рамках деятельности нашего института. Институт э, имеет уже весьма продолжительную историю. Ему 27 лет. Этот институт был организован стараниями многочисленных стран. Их было в тот момент больше, чем 11. Те страны, которые сейчас составляют ядро нашего института. И произошло подписание между странами-участницами в э, 1990. году. В 2005 году, тот год, он был ознаменован завершением некоторых проектов ЮНЕСКО, в частности тех проектов, которые были связаны с изучением, интеграционным изучением «Шелкового пути». Ну, «шелковый путь» – явление уникальное, можно о нем много спорить, о его названии, можно говорить о том, что этот путь, он не являлся, может быть, единственной доминантой, связывающей эпохи, связывающей огромные географические регионы, но так или иначе вот это явление, обозначенное в науке как «шелковый путь», «дискуссионное», оно стало предметом изучения ЮНЕСКО, и в частности был задан вопрос о том, как понять этот интеграционный процесс, каким образом попытаться выразить его в каких-то понятных миру дефинициях, ну и, как мы знаем, вершиной деятельности ЮНЕСКО является список объектов всемирного наследия, в которые включаются памятники истории и культуры, памятники природного наследия, смешанного наследия. И в этой связи тот вопрос о том, каким образом это явление понять, осознать и тем более в каком-то виде его включить в этот список, ну, оно стало как бы таким лейпмотивом э, деятельности, одно, одного из направлений деятельности ЮНЕСКО. Ну, ЮНЕСКО, э, мы знаем, что это э, весьма обширная э, бюрократическая организация, э, различные периоды жизни, э, как и... Как и каждое сообщество, как и каждый человек эта организация проходит, в тот период времени основополагающими моментами, которые деятельность ЮНЕСКО стимулировали, были научные исследования. И стояли организаторы науки у руля ЮНЕСКО и в частности те люди, которые занимались такими вот сложными многогранными процессами, возможность познания которых могла быть только через призму науки, и вот как раз с 88 -го года до 97 -го года, о чем я вот только что говорил, декада, посвященная Шелковому пути, имела место быть, и все это привело в итоге к пониманию, что нужна некая организация, которая будет на, с точки зрения международного понимания вот этих огромных просторов, назовем, назовем Центральной Азии, заниматься этим познанием, этим процессом, и в итоге поставленных целей и задач придет ну, к какому-то осознанному очерчиванию вот этого огромного понятия «шелковый путь» или «великий шелковый путь». Организация была как основное устремление государств эта идея принята. И институт был назван, вот, как и сейчас обозначил Рафаэль Мергосевич, Международный институт Центральноазиатских исследований. Но ну, когда мы говорим о Центральной Азии, то, конечно же, опять же возникает вопрос, где же самая Центральная Азия начинается, где она заканчивается. И однозначного ответа на этот вопрос нет ни у историков, ни у географов, потому что это, можно сузить это понятие, можно его очень широко расширить. Вот. Но таким образом мы понимаем, что мы занимаемся вот огромнейшим регионом, Которые, если смотреть на страны-участницы нашего института, а их сейчас на сегодняшний день 11, те, которые подписали договор, которые платят взносы, которые активно стимулируют институт к тому, чтобы он продолжал развиваться, то они покрывают регион, начиная от Корейского полуострова и заканчивая Турцией. Это с востока на запад, от Ирана, ну и, если так, северная, наверное, Самый северный регион брать, это Казахстан, Монголия. Вот как раз вот этот вот регион он сейчас находится под, скажем, призмой активной деятельности нашего института. Институт, ну, как любое учреждение такого рода, естественно, его пытаются постоянно связать с какими-то определенными трендами, ну, в частности, с организациями. ЮНЕСКО. Но на самом деле, вот когда нам этот логотип ставят и говорят о том, что мы являемся институтом ЮНЕСКО, это не совсем так, не на 100% является действительностью. Почему? Потому что, ну, ЮНЕСКО, в ЮНЕСКО есть определенный тоже подход к различным учреждениям, организациям. У них есть институты, в частности, категории 2, которые занимаются определенными направлениями. И очень часто наши институт связывают именно с такой организацией, институтом категории 2, ЮНЕСКО, которым мы не являемся. Мы являемся партнерской организацией ЮНЕСКО, то есть статус наш, он, если юридическими терминами жонглировать и оперировать, то он приравнен к статусу ЮНЕСКО. Мы являемся международной межправительственной организацией, которым является ЮНЕСКО, и имеем дипломатический статус, так же, как и такой же статус, как и имеет ЮНЕСКО. То есть наши партнерские взаимоотношения они просто нас сближают в нашей деятельности с Этой ООНовской системой, ООНовской структурой. Управляем, управляемся мы, как, так, так же, как и любая международная организация, определенными органами, которые фактически регламентируют нашу деятельность. Это, но это здесь очень важно, что у нас есть два органа. Это Академсовет, то есть деятельностью Академсовета изначально подчеркивается основная научная составляющая нашей организации и Генеральная Ассамблея. Это уже послы. 11 стран Которые на основании сформированной концепции стратегии развития института Академцы медсоветом принимают ее Ну и фактически уже поручают, не рекомендуют, а поручают секретариату нашего института Воплощать ее в жизнь на период двухлетний и Таким образом, вот программы института они представляют из себя программы Хронологически укладывающие двухлетний период, а потом корректирующиеся Важным, как я уже сказал, моментом является то, что любые концепты, включая выделение финансов нашего института, прежде всего регламентируются учеными. И это настолько важно, насколько, когда мы понимаем, когда мы оцениваем правильность тех или иных решений, мы всегда говорим, что, по всей видимости, в формировании решений принимать должны участие прежде всего не администраторы, не управленцы, менеджеры, а исходить это должно от специалистов, непосредственно еще знающих ту или иную сферу. И в данном случае мы говорим об ученых 11 стран. И... Что и важно, наверное, будет сейчас и своевременно заметить, вы можете принять каждый из вас определенную деятельность в участии института, потому как мы формируем финансовые программы, анонсируем их раз в два года, вот в частности в мае месяце будущего года будет анонсирована грантовая система, грантовая, а, новый грант, два, двухлетний грантовый период, когда мы выделяем определенные суммы, и ученые из разных стран... Те, которые занимаются Центральноазиатским широким регионом, они могут, соответственно, свои заявки подавать и получать вот эти вот самые гранты, о которых я сейчас говорю. Это такой, я полагаю, весомый вклад в деятельность вообще науки Центрального Азиатского региона, поддержки со стороны нашего института. Очень много программ в этой связи в институте имеет место быть, и они очень широкие. Ну, мне сложно говорить, вот, определяя широту деятельности института, о том, например, как востоковедение, и археология, или там палеонтология, и математика, то есть, где эти вот горизонты, как, как их очертить. Но я скажу лишь только, что это широкое поле деятельности. Ну, для меня, лично, вот, как для археолога, например, Весьма необычным стала программа, которая недавно была принята нашим Академическим Советом и утверждена Генеральной Ассамблеей. Это, например, изучение динозавров на шелковом пути Занимаются ученые из Словакии, которые изучают динозавров. Ну, то есть насколько это связано с шелковым путем, насколько это связано непосредственно с историей региона, ну, вот могут судить только ученые, которые как раз и принимают такое веское решение о том, что дать и возможность поддержать финансово, административно ученых из Словакии, которые занимаются изучением вот этой вот необычной для, например, нашего института проблематикой. Ну, здесь, конечно, есть и астрономия, здесь есть и востоковедение, но нужно сказать, что статистически большую часть программ занимают проекты, связанные с историей, востоковедением и археологией. Ну, хотя, вот как я сказал буквально несколькими минутами ранее, институт не ограничивается в своей деятельности именно вот этими сферами. То есть любой ученый, который хочет заниматься любой сферой, там скажем, шелкового пути Центральной Азии, каким-то образом может их связать во единое целое, может подавать свои заявки, и ученые составляющие ядро нашего института, рассмотрят их, ну и часто это будет, как бывает, положительно. Институт, он ведет свою деятельность, это основной принцип его, на международных началах. То есть приветствуются те проекты, которые имеют и такой вот межрегиональный характер и те проекты, которые проводятся на стыке различных наук. Поэтому результаты, которые зачастую институт анонсирует в своих изданиях, в тех научных экзорсисах и их результатах, они весьма яркие. Они зачастую, я бы даже сказал, бывают и основополагающего научного, энциклопедического характера. И вот когда я говорю о том, что институт он анонсирует результаты своей деятельности, то я здесь должен сказать о том, каким образом это делается, помимо, естественно, там, как сейчас это очень модно, там, соцсетей и общения ученых, конференций, докладов и так далее, это издательская деятельность. Институт публикует большое количество работ монографического характера, ну, порядком 8-10 книг публикуется ежегодно. Имеет свое периодическое издание, это вестник института, вестник Международного института центральноазиатских исследований, который публикуется два раза в год и не стремиться попасть в наукометрические а, системы и базы, а, в связи с тем, а, что изначально, опять же, а, Академсовет нашего института принял основную идею, что нам а, нужно перейти, от, а, или даже не, не перейти, а закрепиться на позициях понимания издательской деятельности журнала таким образом, чтобы это не было, а, скажем, а, некой производственной частью, когда а, зачастую на финансовой основе, принимаются статьи и которые может быть иногда оставляют желать лучшего, а это должен быть такой творческий подход, когда журнал он ну, нацелен на то, чтобы быть весьма интересным, ярким и журнал «Вестник Мицай» он изначально как то блюдет главный редактор журнала, он не является узконаправленным, то есть в одном номере публикуются статьи, опять начиная там, от, от культурологии, заканчивая там, археологией и другими науками. И это, опять же, такое принципиальное отличие журнала от многих других. Ну, ст естественно, стандартно журнал имеет и ДОИ, и ССН, все номера, и входит в, входит в РИНС, наукометрическую базу данных Российской Федерации, является журналом, который входит в ВАКовские формуляры Узбекистана. Ну вот журнал, он тоже часто анонсирует различные научные достижения, которые получают исследователи в ходе реализации проект, проектов самого института. Это вот если коротко, Рафаэль Мергосимович, о да, деятельности нашей организации. Спасибо, да. Ну Я должен сказать, что на самом деле уже вот скоро будет 10 лет, как Казанский федеральный университет стал участником, ассоциированным членом этого института. И я могу сказать, что, конечно, основной интерес, который тогда был связан с Международным институтом центрально-азиатских, это Великий шелковый путь. Потому что вот к тому времени уже мы смогли включить Болгары, А так получилось, что когда в 2014 году на 38-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходил он в Катаре, мы включили Болгар, болгарский историко-археологический комплекс, и здесь следует подчеркнуть, что для этого пришлось поменять концепцию, потому что, скажем, первоначально мы думали, что... Будет, было предложение включить болгарский историко-архитектурный комплекс. Но в процессе обсуждения вот с международными экспертами, э, они говорят, а ведь уникальность вашей территории не только в том, что здесь есть архитектура, да? Уникальность его в археологии в первую очередь. На самом деле уникально Вот смотрите, болгары кто? Кочевые народы, да? Кочевым народам относятся. Они приходят на эту территорию, проходят два века, и они становятся седентиризованными, то есть оседлыми. Как, почему это произошло на этой территории? Или татары. Они пришли, тоже были кочевыми, долгое время оставались кочевыми. Народами, но тоже произошел процесс оседания на этой территории. И вот с точки зрения наших международных экспертов это, конечно, очень заинтересовало. Ну а вот включение болгарского историко-археологического комплекса э, нам позволило раздвинуть, потому что мы думали первоначально, скажем, охватить 500 лет. Это время существования города Болгар. Но в процессе вот, изучения, в процессе обсуждения... На самом деле уникальность этого места, уникальность этой территории, что здесь уже с эпохи Великого Переселения появляются археологические культуры и, по сути, народы, племена, которые имеют, ну, показывают вот начало такого культурного разнообразия. Я имею в виду именьковскую культуру, которая в тот период, ученые до сих пор спорят, кто же там носителями является, кто-то называет тюрки, угры, и балты. Есть последние версии наших московских археологов, что это протославяне, поскольку, скажем, обряд труппосожжения был характерен для этой, для этой культуры, для Именьковской. Это огромная территория она тогда занимала, и, естественно, мы смогли охватить вот период, по сути, с V века. Думали до 15-го остановиться, но когда вот в процессе обсуждения, особенно это было видно вот в 2013 году, когда на заседании комитета это происходило в Камбодже, рассматривали наши объекты, показывали. Посол из Индии, посол ЮНЕСКО из Индии, он говорит, уникальное явление. Смотрите, у вас мечеть 13-15 века, да, и рядом буквально в 10 метрах, Успенская церковь. Небывалое дело, особенно, скажем, для многих стран, которые имеют проблемы там, с межконфессиональными отношениями. Ну и тогда возникло, что мы, по сути, возьмем более чем 1500-летний период. И этим было интересно. Ну и в процессе этого вот, одновременно, вот при включении болгарского историко-археологического комплекса, включили и первый участок вот этой серийной транснациональной э, номинации э, «Великого шелкового пути». Это Китай, это Кыргызстан, это Казахстан. И, соответственно, нас это тоже заинтересовало. Нас это заинтересовало, и с этого времени начались наши научные контакты. Я хотел Дмитрию Алексеевичу вот, э, попросить рассказать, о Великом Шелковом пути это, понятно, требует очень большого времени, ну хотя бы кратко, это огромная же территории. Ну и вот поскольку ваш институт является головным в этом плане, вот те контакты, то взаимодействие и на сегодняшний день те новые проекты, которые рождаются, новые коридоры, в том числе и есть предложение вот по Российской Федерации, по Татарстану. Пожалуйста, Дмитрий Алексеевич. Да, Рафаэль Максимович, ну вот как я уже коллеги заметил, весьма сложно осознать, что такое шелковый путь. Осознать его прежде всего опять же через призму того, что этот объект, это достижение цивилизации нужно каким-то образом очертить, а более того, очертить в материальном плане, то есть руководствуясь и оперируя какими-то компонентами, составляющими его, и потом вот это вот что-то включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для того, чтобы автоматически этот объект стал под охрану конвенции 1972 года, ну и управление его должным образом было реализовано. И вот ученые и представители различных государств, на территории которых расположен шелковый путь, они, естественно, задались этим вопросом. И с 2005 года началась такая очень активная работа именно в данном направлении. Были приглашены и национальные эксперты из разных регионов, ну вот фактически вся Центральная Азия, все станы так называемые, они стали активными участниками этого процесса, но, наверное, руководящую роль в этом движении заняли представители Китайской Народной Республики в тот период и в тот момент времени. Естественно, это все шло под эгидой ЮНЕСКО и ИКОМОС, ИКОМОС-консультативный орган ЮНЕСКО по тоже охране, и изучению памятников и достопримечательных мест. И, в частности, был приглашен представитель университетского колледжа Лондона с его командой, профессор Тим Уильямс, которому было поручено разработка вот этой вот самой концепции уже с научной точки, зрения. Эта концепция, наверное, начала разрабатываться с 2008 или 2009 года, то есть вот после первой встречи международной в 2005 году, которая состоялась, и в 2009 году она стала приобретать какие-то формы, которые мы много раз обсуждали. Называлось это и называется это исследование тематической исследование КАМОС «Шелковый путь» было выделено в итоге на основании многочисленных данных, которыми руководствовались все вовлеченные стороны, и в частности экспертная команда, которую привлек Тим Уильямс, были определены какие-то предварительные географические рамки хронологические рамки, шло очень много дебат, многие вопросы остались открытыми, ну, как мы с вами говорили, то есть каким образом э, очертить географические это явление. Э, решили, что э, будем э, руководствоваться определенными географическими территориями на первом этапе, а этапов может быть в дальнейшем много, этот э, маршрут, этот путь определенно он может быть расширен, затем определили хронологическую составляющую. Ну, в частности, академик Карамол Байпаков был категорически против той позиции, которую заняло и приняло все международное сообщество, участвующее в этом процессе. В частности, о том, что «Шелковый путь» можно очертить с периода II века до нашей эры и вплоть до XVI века нашей, до нашей эры. Ну, почему II век до нашей эры? Потому что это известная история когда князь Джан Цянь по приказу императора, китайского императора Уди, отправился в западные страны и фактически открыл западный регион. Но как археологи, как историки, мы прекрасно понимаем, что это лишь событийного характера, описанное в исторических хрониках, явления и события, а на самом деле торговые связи, экономические связи, культурные, естественно, связанные с этим моменты, они имели место быть на этих обширных регионах, как интеграционные процессы, части этих процессов, начиная с эпохи седой древности, ну, фактически с эпохи бронзы, а в период ранне-железного века, ну скажем, в период 6 4 века до нашей эры, нам известны уже и шелковые ткани на обширных просторах Евразии, в эпоху бронзы нам известна уникальная уникальные явления распространения бронзы на обширные просторы, там, от Балканы, и заканчивая Синдзянем, и далее того, вот эти вот азиатские бронзы, бронзовые сплавы, они известны на обширных регионах. Ну то есть мы опять же, оперируя какими-то дополнительными вещами, нам известными, говорим там и о, и о, и о лазуритовом пути, который ну, также мог быть одной из основ да, вот этих торговых взаимоотношений. Сейчас Сейчас недавно статья вышла известного профессора, нашего доброго друга Майкла Фрачети на формированиях вообще в шелковом пути как вот некой такого некого концепта, который ну, фактически имел место быть не искусственно, а естественно еще с эпохи предшествующей эпохи бронзы, когда определенные имели место быть направления кочевания и связанные с этим вопросы просто поддержания хозя... формирования хозяйственно-культурных типов, и на основе этого шелковый путь сложился. Ну, то есть э, вот эти бурные дискуссии и дебаты не привели э, к какому-то конкретному решению, но закрепили основное понятие, что может быть период протошелкового пути, э, который формировался до 2 века, до нашей эры, э, а со 2 века по 16 век, это вот основной концепт ЮНЕСКО, который как бы всеми принят. Ну, вот на таком вот, э, Балансе и игре понятий, как будто бы все ученые согласились и перешли к следующему обсуждению, то есть каким образом вообще сформировать теперь само понимание вот этой вот трансконтинентальной дороги, этого маршрута. Ну, здесь как бы тоже ничего особо такого неожиданного не было. Шелковый путь это не дорога, выложенная кирпичом или там очерченная каким-то с двух сторон по ребриком, который ведет от точки А к точке Б. Это, это, это памятники. Это города, это поселения, могильники, петроглифы. И вот на, на основании этих прежде всего городов, поселений. Команда Уильямса предложила говорить о узловых точках и о сегментах их связывающих. И все это объединить в определенные коридоры с шириной прохода 30, на 30 километров с каждой стороны, то есть 60 километров. Вот такой вот коридор создать. И этот коридор это не значит, что это априори единственный подход был. Сразу говорили о том, что где-то может это все меняться. Но вот этот коридор, его назвали неблагозвучным, наверное, в русском понимании термина понятием, коридор, коридообразный, коридорообразный подход, хотя мы изначально предлагали, может, там, назвать направление, может быть, назвать там, маршрут, но все-таки в итоге склонились к мнению, опять же, наших западных коллег, которые настаивали на том, что вот коридор, в их понимании, это как бы звучит более правильно. На том мы остановились, и шелковый путь в концепции 2014 года уже финальный утвержденный, он приобрел черты таких вот коридоров, которые связывают или которые, скажем, на основании узлов и сегментов представляют из себя некую систему, которая из востока на запад двигается и с север на юг. Но в основном нужно сказать, что большая часть коридоров. Они связ... очерчены были с востока на запад. Выделено было более 50 коридоров, 55. И эти коридоры с определенной последовательностью, приоритетной, они были предложены для включения, их рассмотрения, их как включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО опять же, столкнулись с бурными дискуссиями о том, что, ну, фактически здесь на первый план выступает уже географический детерминизм, потому как, ну, любой коридор, там, с точки А, с точки Б и так далее, он базировался не только на самих поселениях и городах, а он, естественно, был привязан к каким-то географическим репером. Ну, это мог быть, скажем, могла быть река. Сардаря или Амударя. И вот коридор, который сформи... сформировался на этой территории, он и название носило Сердаринский коридор или там Амударинский или там фергана или э, коридор вдоль вдоль теньшанского хребта то есть мы понимали что описав один такой коридор ну, например который соединял обширные регионы но базировался на водных источниках на реке какой-то крупной, например Центральноазиатской, он имел уже в принципе набор определенных черт который ну, с, фактически со стопроцентной уверенностью мог бы быть обнаружены и в другом коридоре, То есть, ну, в чем отличие Сардаринского от Амударинского коридора или, там, скажем, Волжского коридора, базируется на реке. Но мы, мы понимаем, что каждый из этих коридоров, согласно опять же, Конвенции 1972 года и операционного руководства к ней, он должен обладать рядом определенных уникальных признаков, которые формируют концепцию выдающейся универсальной ценности. И вот эта выдающаяся универсальная ценность для каждого коридора, в ее сравнительном анализе с другими коридорами, в ее сравнительном анализе с другими аналогичными памятниками, которые ранее были уже включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и должно было стать той основой, которая позволила бы определенным объектам быть включенным в список. Ох, это абсолютно непростое было турне научное, девятилетнее. Много споров, много битв, в позитивном смысле этого слова, произошло, дискуссии. И в итоге никто не знал, чем это обернется. И что такое вообще вот эта вот серия, огромная серия объектов, которая включается в список наследия ЮНЕСКО. И как она может быть вообще осознанно и наводнена? Ну, представляете, вот... Рафаэль Мергосимович говорил о включении булгар. Это единица, это один памятник. А если таких памятников несколько десятков в одном коридоре, и они включаются в список, как ими управлять? Как управлять на международном уровне? Как вообще понимать, какую территорию будет охранять конвенция 1972 года ЮНЕСКО? А вот мы знаем, что это не только граница памятника, это еще буферная зона, которая ее окружает. То есть, мы Стали оперировать уже там, пониманием не десятков гектар, и даже не сотен гектар, а тысяч гектар, которые войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но можно, конечно, там, на высоком уровне пафоса заявлять о том, что это все замечательно, это прекрасно, но если, если не видеть как бы еще <coughs> определенных моментов. Ведь это и политика, которая стоит за всем этим. Я не хочу углубляться в какие-то, может быть, не то что негативные моменты, но, скажем так, щекотливые в политическом плане. Но страны, присоединившиеся к конвенции или ратифицировавшие ее, они следуют определенным принципам, механизмам, заложенным в конвенции. Конвенция, вообще, любая конвенция ЮНЕСКО, она, ее основа это урегулировать отношения нескольких сторон международных. Вот это основная суть конвенции. То есть, например, если конвенция об охране подводного наследия 2001 года, она, она ну, никак не распространяется на внутренние водоемы. То есть только правила в этой конвенции распространяются на внутренние водоемы. И лишь моря к которым имеют выходы разные государства или открытые пространства морские, они являются предметом вот этой вот самой конвенции. То же самое с конвенции 1972 года. Страна, фактически, которая включает объект в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявляет о том, что это территория, определенной внутри страны, или внутри, скажем, расположенная э, внутри нескольких стран, являясь трансграничной или транснациональной номинацией, она становится вот таким образом открыта международному сообществу. И хорошо это, если мы ведем речь там о 10, 20, 100 гектарах, а если это огромная территория площадь, которая страна обязуется просто э, давать в виде мониторинга э, на международный уровень, то есть когда международная общественность имеет возможность просто отслеживать все, что происходит внутри страны. Ну, это вот такие определенные непростые моменты. И серийные, серийные транснациональные номинации, они вот количественно эту территорию настолько сильно увеличивают. И взаимосвязь между государствами настолько сильно меняется что потом еще состоялась ряд встреч международных там интингентские соглашения были и так далее и тому подобное которые попытались вот этот процесс каким то образом урегулировать и мы не знали чем это все закончится но естественно двигались сталкивались с сложностями обходили все это пытались там, решать вопросы собирались кооперировались и в научном плане и в административном и в итоге, о чудо, в том же 2014 году три страны, это первая ласточка была, они прорвали вот, вот, вот это вот, э, непонимание, непонимание не в том, что не, не понимают э, сути, а непонимание, каким же образом в итоге сложится, а что же будет дальше. И вот э, Китай, Казахстан и Кыргызстан включили 33 э, объекта в список всемирного соединения. Все, для всех это было ну, нечто абсолютное интересное, потому что если бы на этом все закончилось, это был бы один момент, но это мы знаем много серийных транснациональных номинаций, но все же которые более-менее каким-то образом масштабно они локализуются. А здесь шелковый путь, это, это, это ну, фактически только было самое-самое начало, и 33 объекта уже были включены, компоненты в список Всемирного наследия НС. То есть что еще стояло за этим? Если мы говорим о 50 коридорах, 50 коридоров, это только центральная часть, это, я сейчас не совру, но это порядком, в общем, нескольких миллионов квадратных километров территорий, которые фактически вот включают в себя буферные зоны, все эти все те коридоры, это только центральная часть, а там есть западная Юго-Восточная Азия, там северные регионы, о которых вообще никто тогда даже не говорил и не думал. И не было таких тематических исследований. Тематическое исследование Тима Уильямса было посвящено только вот центральной части Центральной Азии. Но, тем не менее, эти объекты, эти компоненты были включены в список Всемирного Среди радости не было предела, торжествовали долго. Ну, естественно, как всегда, это совпало с нашим совместным включением вот, Республики Татарстан, Булгар, в список всемирного наследия ДНСК, тут еще и шелковый путь. Две страны, правда, у нас провалили эту вот непростую миссию. Таджикистан и Узбекистан не смогли включить свои объекты по другой номинации. Это эм... Тогда она называлась Пинджикент-Самарканд-Пайкент. Это зиравшанский коридор, это южная часть Узбекистана, Таджикистан, и вначале было Туркмения, но потом она отошла от этого процесса. Не смогли этого сделать. Но тем не менее, как бы вот этот процесс был запущен, и позже это вот буквально заканчиваю сейчас вот это вот облекать словами эту идею в какие-то формы. И с другими проблемами. То есть, некоторые памятники, ну, в частности в Казахстане, они были осознанно, неосознанно в ходе внутренних политических определенных моментов подвергнуты риску разрушения. И тут страны столкнулись совсем с другой глобальной проблемой, проблемой серийной номинации. Выпадает один компонент, выпадают все компоненты. Это значит, что если из 33 объектов, включенных в список, один объект вдруг по каким-то причинам разрушается, то исключается вся серия, то есть страдают все страны, которые являются участниками этого процесса. И это опять, ну это было, был фактически, ну если не международный, не то чтобы скандал, но это были такие серьезные консультации, обсуждения этих процессов на самом высоком международном уровне. И опять мы пришли к определенному решению, были разработаны внутренние механизмы, что оттянило вот эту особенность номинации такого порядка. И вот те, то, чем мы занимаемся, это шелковый путь на данный момент. Вот, например, в плане Казахстана были включены 8 объектов среди тех 33, о которых я говорил выше, и, и, и прочие объекты, большая часть их, 20 с лишним было со стороны Китая и несколько объектов со стороны Кыргызстана. Вот каждый из этих объектов, он является, конечно, жемчужиной историко-культурного наследия, вот, относящихся к шелковому пути. Но опять же, объектов гораздо больше, их сотни, их тысячи. И включение того или иного объекта и компонента – в ходе сравнительного анализа, экспертных мнений, это, опять же, такой баланс, где я всегда привожу в пример объективного и субъективного, или экспертного мнения, которое все же в основе своей субъективно, по большому счету, и объективные позиции. Это когда мы на основании сравнительного анализа все-таки приходим и показываем вот те объекты, которые должны быть включены в список. Я, как археолог, занимающийся как раз этим периодом времени, этими объектами, я хочу включить все – для меня каждый объект уникален, и, и, и мы стараемся все время вот это количество объектов увеличить, увеличить. Но до сих пор не разработаны четкие механизмы, несмотря на систему сравнительного анализа НАРА. Есть другие там отдельные моменты, которыми мы руководствуемся. Но все же нет все еще такой вот идеальной системы, может быть, никогда ее не будет, которая позволит нам ну, максимально... К объективному процессу отбора памятников подойти и включать те объекты, которые действительно ну вот, на 100% соответствуют тому, чтобы быть включенными в список в рамках той или иной номинации того или иного коридора. И на сегодняшний день, и завершу вот этот пространный ответ на ваш вопрос, на сегодняшний день мы считаем, что самой перспективной номинацией или самыми перспективными номинациями являются следующие. Это Заравшан-Каракумский коридор, в котором участвуют три страны – Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Уже номинация подготовлена, огромная, большая. В 2020 году была отправлена на то, чтобы прошла на оценку и КАМОС, и центров всемирного наследия. Она уже прошла эту оценку, и теперь мы ждем лишь сессии комитета всемирного наследия, которая должна была состояться здесь. В Казани в июне-июле месяца этого года. Но вот, к сожалению, теперь все перенесено. И лишь в будущем году она... Мы надеемся, состоится и новый объекты, их 31 объект, которые будут включены, мы надеемся, в список всемирной наследия Это самая перспективная номинация. Второй по перспективности номинации является так называемый Ферган-Сердоринский коридор, где участие принимают четыре страны. Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. И в этой номинации пока не все так гладко, в связи с тем, что мы столкнулись там опять с новой тенденцией, с которой раньше не сталкивались. Страны некоторые умышленно занижают количество объектов, чтобы потом не столкнуться с другими сложностями проблемами. И мы уже выходим на другие дефиниции, мы говорим, что в таком случае этот объект не будет целостным, потому что он не отобразит все многообразие вот этого явления на определенной территории. Но, ну, опять же, этот вопрос сейчас находится на уровне дискуссии, я не знаю, чем он закончится. И вот для вас будет, наверное, самым интересным узнать, что третья номинация, которая, я убежден, она сейчас является, наверное, самой сложной, но, возможно, самой интересной, это становится номинация Волжско-Каспийского коридора. Это несколько стран, участников Российской Федерации, это Татарстан, Дагестан, это Казахстан, Туркмения, Иран и Азербайджан. Ну вот, вот весь этот прикаспийский регион, вы знаете, что насколько все сложно, насколько все интересно, и сам Каспий, и, и само Поволжье, и, и много дискуссий, которые ведутся вообще просто о статусе этого водного бассейна. Каспия, море, озеро, что это, тоже непонятно, от этого же много зависит, что то есть придадут статус морской, то есть, соответственно, будет определенный подход, останется он как бы внутренним морем с таким-то разграничением территории, это будет иной подход. Словом, я сейчас ожидаю очень интересных тоже и дебаты, решений, и выходов из складывающей ситуации по этой номинации. И я убежден, что в ближайшие годы нас ждет очень интересная работа по вот данной номинации. Здесь уже, кстати, здесь уже будет и подводная археология, которой не было в предыдущих номинациях, и многие вещи исследовательские, которые, наверное, позволят нам открытия сделать в науке не просто прикладным характером руководства из всего того, чем, чего мы делаем, заниматься на подготовкой номинации, а будут и фундаментальные исследования, и фундаментальные открытия. Ну, словом, вот те три номинации, о которых я сейчас говорю, в нашем регионе, они являются, наверное, самыми приоритетными. Но это не означает то, что может все измениться вот в ближайшее время, потому как многие страны, а их сейчас 18, они присоединяются к этому процессу. Почему 18? Это комитет есть шелкового пути международный комитет. Вот в данном случае Рафаэль Мергосемович Айрат Габич Сидиков являются активными деятелями этого комитета. И этот комитет, он рассматривает те номинации, которые уделяется пристальное внимание. Там уже присоединяется Юго-Восточная Азия, там уже активно работают и Япония, и Корея, и Индия. И, может быть, номинации, которые будут связаны с нашим регионом, они тоже выйдут сейчас на первый план. Ну, вот это вот такой сложный процесс, в двух словах, простите, невозможно как бы все это уложить, но эта номинация серийная, транснациональная, весьма сложная. Спасибо. Спасибо. На самом деле, вот я могу только на примере болгара. Территория 424 гектара, а для того, чтобы его сохранить, пришлось определить территорию 12 тысяч гектаров. То есть это и Волга. И та сторона Волги для того, чтобы не было воздействия, скажем, появления там крупно, крупного этажного строительства и многих-многих других. Это вот на примере только одного объекта. А здесь идет о нескольких десятках. И, естественно, это ведь еще и другая проблема, которая во многом связана вот с нашими объектами, с нашим представлением. Вот в 2016 году... Ученые Казанского уни... федерального университета и Института археологии Академии наук приняли участие вот в одном из экспертных встреч в э, Казаларде. Это было на территории Казахстана, и они нас пригласили, ну и мы там выступили с докладом, как мы видим, скажем, для Российской Федерации. Вот здесь назвали Волго-Каспийский коридор, волжско каспийский коридор, да, для нас великий Волжский путь является одним из определяющих, но он куда-то шел. А он шел в первую очередь, Волга соединяла Каспий, Балтийское море, я уже не говорю, там Черное море, и дальше выход на Запад, Средиземное море. То есть без России, без нашей территории показать ведь эти вы, эти шел это шел шелка шли, в том числе вплоть до Венеции, до Северной, Западной. Я уже не говорю о Восточной Европе. Естественно, вот это вопрос. Ну и мы тогда представили, кроме Волга-Каспийского, еще один коридор, который является для России достаточно важным. Это Сибирский коридор. То есть изучение вот той огромной территории Сибири, изучение Дальнего Востока, это тема еще перспективна. Поэтому вот... Благодаря вот той работе с экспортами, международными экспортами, вот эту тему Волга-Каспийского стала одной из приоритетов. Хотя, в целом, для России следует сказать, что тема вот Сибирского коридора, а это все-таки Китай, это Монголия, это Россия, ну и определение дальше, дальнейших маршрутов является одним из важных. Ну и потом, смотрите, вот на сегодняшний день Российская Федерация... Э, включила в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 31 объект. А по, по своему потенциалу у нас, конечно, есть намного больше этих объектов, но насколько они будут включены. И, соответственно, 1154 в настоящее время состоит в этом списке объектов Всемирного наследия. Мы находимся на девятом месте. На первом месте находится Италия, на втором месте находится Китай, ну и по мере возрастания. И вот здесь то, что Дмитрий Алексеевич говорил, обсуждение должно было пройти в Казани. Вот этот комитет всемирного наследия, заседание комитета должно было пройти летом. Но из-за известных событий ряд стран, членов комитета, это 21 страна, они отказались. Но это Германия, это Франция, это Италия. Хотя остальные были готовы. Но они даже предлагали исключить, скажем, Российскую Федерацию из комитета Всемира. Но это невозможно сделать. Если сама Российская Федерация оттуда не выйдет. А такого не будет. Ну и поэтому вот итогом стало о том, что необходимо. А 50-летие наступает, он бывает только один раз. Это не только для человека, но и для самой конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. И я должен сказать, что вот мы года четыре назад мы перевели на русский язык книгу Рослера. Это генеральный директор Центра всемирного наследия. Она как раз написала монографию на тему, связанную, как шла подготовка вот этой конвенции. Очень сложно шло. Если в свое время не было, скажем, Венецианской хартии 1964 года, которая определяет принципы реставрации памятников. Не навреди. Вот главный принцип. И дальше появление вот Международного ИКОМОС, Международной Организации по охране памятников, достопримечательных мест. То есть появились специалисты. Потом Международный Союз по охране природы. Вот эти организации стали... Основы для подготовки вот этой конвенции. И вот то, что в этом году, в этом году именно в Казани прошел вот этот форум, посвященный э, конвенции, 50-летию конвенции, стало очень важным шагом. Потому что, скажем, Российская Федерация определяли, кого же выбрать. мы ну, выбрали Санкт-Петербург по природному наследию. Ну, там находится Международный институт вот второй категории, горный университет. И выбрали Казань, учитывая тот наш потенциал, те наши объекты, которые имеются. И следует сказать, что вот по итогам форума, а Казанский университет принимал активное участие в подготовке этого форума, мы, по сути, определили программу для всех направлений, а их 9 конференций. 9 конференций. Это здесь и конференции по великому шелковому пути, по религиозному наследию, по промышленному или, ин, как мы называем, индустриальному наследию, конференции молодых специалистов. В рамках э, школы Адамнар это проведение для школьников школьной модели комитета всемирного наследия вот из этих 21 страны. Э, ну и целый ряд других направлений. И я хотел бы вот остановиться на наиболее важных для нас, ну вот скажем, в частности, на той же конференции по великому шелковому пути. На самом деле состоялось, ну вообще я в целом должен сказать о форуме 56 стран, из 56 страны, ну и принимали участие почти что 800 экспертов. Здесь и ученые, здесь и министры. Здесь руководители разных, разного уровня, комитеты там по охране культурного, отдельно природного наследия и так далее. И вот я отдельно хотел остановиться как раз на конференции по великому шелковому пути. Вот Дмитрий Алексеевич выступал как раз одним из основных докладчиков по данной тематике. Он обрисовал в целом «Великий шелковый путь». Дело в том, что вот на уровне Российской Федерации есть понимание того, что надо в этом участвовать. И Российская Федерация является членом-наблюдателем вот в этом межрегиональном, межгосударственном комитете по Великому Шелковому пути. Естественно, что очень важно, прежде всего, провести вот научные исследования. Да, вот такая работа у нас в российской, в частности, в Татарстане началась. По Волго-Каспийскому мы активно контактируем с учеными из Азербайджана. Я уже не говорю о региональном. Скажем, только для Волго-Каспийского это, по сути, ведь выход из Казахстана, а Казахстан будет являться частью этой концепции. А дальше даже в рамках наших российских объектов наших российских регионов, это порядка 15 таких регионов, а их же надо объединить каким-то образом. И, естественно, вот я еще, Дмитрий Алексеевич, хотел задать вопрос вот, по нашей конференции Великого Шелкового Пути, ну и ваше впечатление, ну, самый главный результат потом мы еще скажем отдельно, пожалуйста. Ну, по поводу конференции, да, у меня замечательное ощущение по ее проведению. Но это же всегда, когда проходит конференция, тем более такого уровня, когда встречаются коллеги, это общение, это не просто доклады, выступления и впитывание, абсорбирование новой информации, но это и много разговоров о, о, о нуждах, о устремлениях, причем таких обширных регионах, когда мы говорим там, начиная от Сирии, заканчивая опять Китаем, если так с востока на запад брать. И вот данная конференция, она опять, с моей точки зрения, дала мне, по крайней мере, стойкое, четкое убеждение, очевидное, о том, что для северных регионов необходима централизация всех усилий. Но когда я говорю северный регион, так как мы уже активно давно работаем, как я уже сказал, с 2005 года, и наши страны Центральной Азии при содействии различных международных организаций, включая ЮНЕСКО уже прикладывает много усилий, и есть результаты, о которых я говорил выше. Для регионов, которые находятся географически севернее, этот процесс он запущен в общих чертах мы, естественно, встречались с экспертным сообществом много раз и обсуждали эти вопросы. И Рафаэль Миргосимович Коротко уже об этом говорил. Там Казлардинская встреча, и в Самарканде мы встречались, и в Хамадане в Иране, и все эти вопросы уже ставились. Но централизация усилия, она необходима для того, чтобы достичь скорейшего результата. Мне кажется, сам Бог велел, как говорится, все это дело централизовать вот здесь, в Казани, и говорить о том, что сейчас необходимо понимание... понимание на уровне создания нового тематического исследования вот этого региона, то есть каким образом подойти к нему, каким образом связать уже то, что, связывалось, что подготовлено ранее, с будущими перспективами. Вот наша конференция, которая прошла очень ярко и интересно, мне кажется, фактически в каждом докладе, она показывала вот именно такую необходимость, являла. Мой доклад, он, например, был посвящен в целом концепции, о которой мы говорим, шелкового пути, но я сконцентрировал внимание присутствующих на, не только на отдельных подходах и к само, самом концепте, но и на памятниках, на которых мы ведем работы активные, потому как они являются основой всего того, что мы делаем. И те, ли, те или иные проекты международные, ЮНЕСКО, они являются, может быть, не совсем будет сейчас корректно, но я все же применю такой вот пример. Они являются как своего рода инъекцией, первоначальный, предварительный там, скажем, адреналин, который потом э, стимулирует страны определенного региона к тому, чтобы ин интегрировать свои усилия совместные э, и к тому, чтобы э, эту тему продолжать. Вот мне кажется, Рафаэль миргасимович э, шелковый путь, э, э, Волжско-Каспийский коридор, он может быть такого рода искрой, которая э, все, э, весь этот огромный механизм и государственный аппарат перейдет в движение. Э, э, и Опять же, если у вас такое ощущение или нет, то мне кажется, что наши конференции, все выступления, они подчеркивали именно вот эти вот моменты, что синергия научная, она имеется, она выработана, и теперь должны быть запущены параллельно с этим механизмы уже государственного регулирования, которые позволят, вот опять же, например, как я вижу это, централизовав всю систему, прийти к конкретным целям, и результатом но конференция ведь она носит зачастую такой идеологический и философский характер когда мы говорим о, о стратегических целях но вот отличие Данной конференции от многих, для меня опять же, оно было в том, что ученые показывали, например, там описывая те или иные объекты и работы, проведенные в рамках этих объектов, ваш доклад, Рафаэль Максимович, конкретные тактические задачи которые уже должны быть реализованы, и есть определенное видение, конечно, они могут быть скорректированы в недалеком будущем, но вот я думаю, что подчеркнутый яркий характер вот, вот 50-летия празднования Конвенции 1972 -го года и такая призма шелкового пути, они как нельзя... Пришлись вот одна к другой, очень четко, вот эта адгезия мощная произошла. И я думаю, что вот итогом конференции, может быть, я забегаю вперед, и, но все же скажу, что принятое, принятое решение да, принято в виде... Протокольного да, декларации, да, которая была принята, она уже подчеркнула вот ту заинтересованность международного общества и в частности Российской Федерации в том, чтобы такого рода глобальный проект начал реализовываться вот сейчас. А это уже, как говорится, обязывает и ученых к определенным шагам, научное сообщество, и власть к тому, чтобы прикладывать весьма серьезные усилия. И в таком случае этот глобальный концепт он заиграет красками. Еще я, кстати, всегда вижу, и эта конференция не стала исключением, что зачастую некоторые моменты, которые политизируются, ну, в частности, может быть, излишнее влияние и давление, там, скажем, Китайской Народной Республики этим процессом, потому как они являются Шелковым путь, мы сразу это связываем все с Китаем, один пояс, один путь. Вот, новая, точнее, новая старая парадигма, которая сейчас э, была провозглашена э, руководством э, Китая и активно продвигается в жизнь. Э, мне кажется, э, в данной связи, э, если будет предан ей действительно научный характер, что и мы видим сейчас, э, то мы будем э, и мы говорим сейчас лишь о, о, о, о каком-то емком названии ⁇ Шелковый путь ⁇ Но на самом деле э, мы подчеркиваем... Э, уникальность независимость многочисленных цивилизаций востока запада вот центральной азии где мы находимся и мы, мы ярко осознаем что если вот, гипотетически отключить шелковый путь или не говорить о нем цивилизации никуда не исчезает они есть и великие цивилизации, и эти процессы, которые они происходят на разных местах, они лишь создают определенные зоны притяжения, и появляются те самые связи взаимоскрепляющие, появляются те самые коридоры, если хотите, о которых мы говорим, и формирует вот эту вот неразрывность соединения которые, мы понимаем, и связывают и столетия, и тысячелетия в хронологическом плане, и огромные географические регионы, и этносы, и культуры, и технологии, и религии, и все это предстает перед нами в таком вот уникальном варианте. И мы говорим сейчас об индийском, великом индийском пути, знаменитый археолог, историк Эдвард Васильевич Ротвелазе, вот выпустил в Питере книгу «Великий индийский путь» уже весьма продолжительное количество лет назад. Но тем не менее, так, такого рода заявления, они лишь подчеркивают, что когда мы даем какое-то название, это не значит, что, не значит, что мы на 100% вкладываем в него понятие именно такое. Шелковый путь, что вот база шелк и, и основа лишь Китай, Восток и Запад. Нет, абсолютно нет. Мы лишь э, э, на основе ну, э, определенной скудости или ограниченности э, вербальной своей, мы должны каким-то образом очертить это понятие. Поэтому мы говорим, шелковый путь, но э, является он э, гораздо больше и шире, нежели вот именно тот шелк и там, восток и запад, о которых мы говорим. И, и, и, и последнее, что скажу, нет, нет конкретных центров, которые, а между ними пустота и вот такая связь. Нет, это как кровеносная система человека. Это капилляры, это э, артерии, и невозможно что-то сказать, что что-то лишнее, что-то ненужное или что-то неважное. Вот все важно и все нужно, и нам необходимо все это изучать и лишь должным образом представлять международной общественности. Спасибо. Спасибо. Да, я на самом деле вот хотел подчеркнуть декларацию, Казанская декларацию. Вот, с точки зрения так истории складывается, что Казань в свое время, в 2005 году, когда здесь собрались эксперты из ЮНЕСКО, из ИКОМОЗ, из многих стран, они приняли Казанскую декларацию. И она сегодня известна в мире под этим названием Казанская декларация. Почему? Потому что на этом на этой экспертной встрече было принято определение всемирной универсальной ценности, или выдающейся универсальной ценности, как его называют. Ну, по сути, это то, что характеризует суть этого понятия, выдающаяся универсальная ценность. И вот благодаря этому определению с 2005 года, а принято оно было именно в Казани, с 2005 года все форматы номинаций стали включать определение вот этой выдающейся универсальной ценности и тех критериев. Вот это первая декларация, то есть она сыграла свою роль, и сегодня все памятники, которые включаются в список, должны иметь ВУЗ, выдающаяся универсальную ценность. Вот это значение Казан. Ну, вторая э, Казанская декларация, это известно, она больше связана с. Вот с религиями, с межконфессиональным согласием, но ну, то, что является вот, как бы основой сегодняшнего Татарстана. И это хорошо. Это вторая Казанская декларация, она тоже известна на сегодняшний день в мире. То есть она тоже работает и показывает Татарстан как площадку такого диалога. Недаром у нас Винтимир Шарипович был избран э, послом доброй воли ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога. Это тоже, наверное определенный результат. И вот третья казанская декларация, это казанская декларация, которая была посвящена итогам форума. Там много направлений, где-то порядка четырех страниц, но здесь в этой декларации как раз была подчеркнута необходимость вот, э, проведение больших работ по великому шелковому пути, в том числе участие Российской Федерации в этом. Вентимир Шарипович Шаймиев, там, выступая на завершении итогов и подведении итогов форума, говорил, что нам надо усиливать эту работу. И что мы для, имеем для этого с, с нашу базу. то Мы имеем ученых, мы имеем молодых детей, школьников, которые придут на наше место, это тоже, наверное, важно. Ну, а самое главное, ведь, посмотрите, вот в свое время, в 2003 году, проходил здесь, в Казани, форум он назывался «Духовный шелковый путь». На самом деле, с этим путем связана не только материальная культура, но и духовная культура. Приход, скажем, различных религий на всей этой территории, там, буддизма, ислама и так далее, и так далее, это тоже связывается как раз с этим глобальным явлением. Поэтому с этой точки зрения, наверное, здесь достаточно много перспектив, и вот э, участие ученых Казанского университета, ученых Академии наук Татарстана является как раз наиболее важным подспорьем. Вот э, такой же пример, вот у нас в Болгария в свое время, по сути, со дня его создания проводится международная археологическая школа. Хорошая, 27 стран туда приезжают из разных регионов мира. А в этом году в Саварканде прошла эта археологическая школа, и мы смогли туда собрать многих молодых археологов, студентов, аспирантов из Центральной Азии. Следующее, если все сложится, может быть... Кыргызстане. Кыргызстане. Но есть хорошие перспективы, когда вот эту работу могут осилить только идущие и движущие вперед. А во всяком случае, Великий Шелковый путь создает для этого очень хорошую возможность. Ну и я хотел на этом можно еще дольше говорить. Я могу говорить по религиозному наследию, но я думаю. Эта тема итогов форума является ну, более перспективными, Поэтому я хотел, э, чтобы вы подготовились, а вам готовиться не надо, вы преподаватели, доценты, профессора, задали несколько вопросов. Ну, в пределах отведенного времени, ну, буквально 5-7 минут. Пожалуйста. Да, да, пожалуйста, да. Спасибо за ваше интересное выступление. Вот многие аспекты деятельности раскрыли значит, ЮНЕСКО. Вот у меня такой вопрос небольшой. Вы сказали, упомянули, что объекты Таджикистана и Узбекистана не удалось включить. Это что за объекты интересно и по каким причинам? А, ну да, а какие объекты а, из самых ярких объектов, которые на слуху в этой номинации. Она изначально, номинация, называлась, э, и была трехсторонней номинацией. Три страны участвовали, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан. Э, и называлась она э, Пинджикент, это известный объект. Вы знаете, Эрмитаж проводит многие-многие э, годы и талонный объект на его территории исследований. Находится он э, в Таджикистане. Самарканд, который уже ранее был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но тем не менее он вошел в название номинации. Э, и МЕРФ. МЕРФ – это огромный урбанизированный комплекс, это самое крупное городище в Центральной Азии. Чтобы на машине только его объехать, нужно там, я не знаю, наверное, больше часа потратить. Он находится на территории Туркмении. Но э, в связи с политическими причинами, э, в связи с... Э, Причинами, ну просто на тот, наверное, период отсутствия э -э -э ну, достаточного э -э уровня подготовленности ученых, э -э номинация была сокращена. И представлена была уже двумя странами, только Таджикистан и Узбекистан. И тогда начали говорить о том, что и название нужно поменять, его в итоге, что и сделали, поменяли название. Убрали Мерф естественно, раз Туркменистан перестал участвовать в этом процессе подготовки номинационного досье. И номинация стала называться Пинджикент Самарканд, Пойкент. Пойкент это еще один огромный город средневековый, находится в Бухарском оазисе недалеко от Амудари, и таким образом только часть Заравшанской долины, долины Заравшана, она вошла в эту номинацию. Но опять же, само номинационное досье, оно было подготовлено по принципу, который я периодически критикую, с той точки зрения, что в стране нужно что-то включить. Вот. Но не стране нужно что-то включить, а нужно грамотно, объективно сделать отбор тех номинантов и затем эти номинации, номинантов, эти компоненты включать в список. Естественно, международное сообщество, эксперты, они отклонили эту номинацию в 2014 году, которая была в итоге доработана и в 2017 году снова подана и также отклонена за отсутствием должного научного уровня этой номинации. И вот в 2019 году международное сообщество собралось, передали нашему институту права быть секретариатом и честь быть секретариатом этой номинации. И мы, если можно так сказать, засучив рукава, приступили к вот этой нелегкой миссии. ну Во-первых, три страны, которые ну, в Туркменистан Весьма со специфической формой управления и весьма сложной, идущий на контакт, Таджикистан и Узбекистан. Но, тем не менее, слава богу, удалось нам выйти на должный уровень, увеличив, как я уже сказал, количество объектов. Мы довели их до 31, опять же, не стремясь, просто увеличить это механическим путем. А руководство, то есть вот этим, тем самым сравнительным анализом, нам пришлось убеждать руководство, Учреждений министерств Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Министерства нацкомиссии комиссии по делам ЮНЕСКО, что вот такое увеличение оно необходимо, что это оно, оно не просто выдумано нами, не искусственным путем создано. И номинация: название номинации было изменено. Теперь оно называется Значит, Заравшан-Каракумский коридор, Заравшан-то долина Заравшана, и Каракум, ну понятно, как Каракумская пустыня. И опять мы все начинаем от Сагдийской области, долина Заравшана в Таджикистане, проходим через весь Узбекистан, куда входят три области, это, это Самаркандская, Новоийская, Бухарская, и выходим через Пайкент, пересекаем Мударио и переходим уже непосредственно в Каракумы и доходим до Мерва. И вот теперь эта номинация, она в таком виде подана, а предварительная оценка ее весьма высокая, но и мы надеемся, что вот в ближайшее время она теперь под таким соусом, таким названием, с участием упомянутых мной трех стран, будет включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в виде тридцати одного объекта, простите. Вот я хотел спасибо. Только, да, спасибо. Я хотел только дополнить, вот какое значение имеет серийные номинации, в том числе для Российской Федерации. Вот президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена задача войти в пятерку стран по представленности в списке объектов всемирного наследия. То есть мы сегодня на девятом, и до 2030 года мы должны войти в эту пятерку. А вот здесь, вот Дмитрий Алексеевич говорил, 31 объект, 33 объекта. То есть, к примеру, каждый объект, чтобы готовить, это огромная работа. А, а, работа ученых, работа регионов, работа министерств, ведомств. А представьте, если мы, скажем, включим вот, от, от того же Татарстана, естественно, кроме тех, которые же включили, целый ряд других. У нас есть Беляр, у нас есть Сувар, у нас есть Кашан. Из других регионов, Волгоградская, Астраханская область и так далее, и так далее, то есть это позволит выйти вот на решение этой важной государственной задачи, которая определена в стратегии культурной политики. Поэтому это тоже весьма важно, потому что говорится о, той возможной междуна о тех возможных международных контактах, которые должны все-таки развиваться. Ну, всегда вот все говорят, все закончится договорами. Да? И мы надеемся на эти договора, Естественно, вот с точки зрения контактов международных и участия ученых, наверное, это является одним из определяющих. Есть еще какие-то вопросы? Да, пожалуйста, да. Я, наверное, тут и так да. Да. Вот. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы столкнулись с тем, что в Казахстане сознательно разрушаются памятники. А что вы имели в виду? Не могли вы пояснить? I mean вот, нет, несознательно. Да, это я он заострил меня абсолютно формулировки ни в коем разе не пугают, потому что мы понимаем, что когда памятник разрушается, то есть формируется, ну, наверное, неверное представление. Поэтому осознанность, она присутствует. Неверное представление, может, о границах памятника, может быть, он в кадастрах не учтен, там, каким-то образом правильно, какие-то службы недоработали, ну, вот, это, это очень больная тема для меня, тут тот вопрос, который вы подняли, тому, как мы ну, потратили огромное количество времени, эмоций вот, на решение вот этого рода задач. Когда я говорю «мы», это целое научное сообщество, которое не могло воспринять строительство автодороги, которая планировалась пролегать через прям центр очень интересного объекта средневекового, это средневековое городище Толгар, и соединение город мегаполис крупный с горнолыжным курортом вот, естественно, пытались это все представить как вот, ну, некое абсолютно положительное явление, что, во-первых, будет город соединен с горнолыжным курортом, во-вторых, вот будут иметь возможность туристы останавливаться, прям вот где-то там парковочные места сделают, около этого городища и потоки туризма возрастут. Но это все, вы понимаете, что все это как бы вот под соусом таким фантазийным все это делалось. А на самом деле центральная часть городища, она разрушалась, огромной траншеей, шириной в 40 метров, глубиной в 12 метров, потому что это пойма реки, и невозможно дорогу выводить с поймы реки, и длиной 430 метров. Ну, Естественно, невозможно было это принять как, вот, как данность, поэтому искались определенные пути решений. Но вот когда все это стало происходить, мы, мы поняли, что две стороны медали существуют, позитивная в том числе позитивность заключалась в том, что международное сообщество, оно выступило категорически против. И заявили о том, что если сейчас будет разрушен этот памятник, а именно этот термин применялся, разрушение объекта, не улучшение его состояния, ни в коем случае там не благоустройство некое с приездом туристов и так далее, а разрушение памятника, то будут исключены все остальные объекты. И таким образом вывели это все уже на, на уровне Министерства иностранных дел, и министерства иностранных дел, Министерство культуры, эм других стран Кыргызстана, Китая, естественно, при содействии ЮНЕСКО выступали и говорили открыто, что этот вопрос ну, необходимо решать другим путем, дорогу ä, ä, переносить. Вот. И в итоге, слава Богу, этот вопрос именно так был решен. И мы вот с этой позитивной, оборотной, как я уже говорил, стороны медали, почувствовали, насколько все-таки замечательно, что этот объект в качестве компонента серийной номинации был включен в список. А другая сторона медали, она негативная. но ну, то есть вопрос -то решался таким принципиальным образом, что эта инфраструктурная единица она должна быть построена, потому как основное основное полотно автодороги было реализовано и потрачены огромные баснословные суммы денег. Вот, и изменение любого маршрута но оно не представлялось с экономической точки зрения целесообразным, с точки зрения там, временной и так далее. Вот, и, конечно, здесь мы тоже столкнулись, вот когда я говорю о негативной этой стороне медали, с тем, что насколько и ученым и так далее нужно отдавать отчет в... Мы говорим здесь о прикладном характере, не просто а о том, что мы сделали какое-то научное исследование, пришли к каким-то результатам, а насколько нужно всем администраторам, всем руководителям эти, этого проекта, включая ученых, Понимать, что не заканчивается лишь все только на том, что этот объект должным образом описан, представлен, что выдающая универсальная ценность его определена, а что нужно проследить этот процесс весь сложнейший, включение и сохранение его до самого конца. Включен, включен ли это, утверждены ли границы буферной зоны на национальном уровне, включены ли они в кадастровые, должным образом в списке, как они э, нашли отражение, там, скажем, э, в э, там, ретрансляции. Всей этой информации для строительных, для проектировщиков органов. То есть, многие вопросы, которые ученому миру, они абсолютно чужды. Вот. Но тем не менее, это реальность. И вот, столкнувшись с такой проблемой, Казахстан ну, некоторые чиновники, они пришли к выводу, что, возможно, нам лучше держаться от этого всего подальше и, и не включать другие объекты в список семерзлений. Ну, это как бы привратное да, мнение было. Вот. Но мы пытаемся, естественно, растолковывать тем, что абсолютно не так, ведь у каждого органа есть свои функции, функции там Министерства культуры, там глобальные, там, опять же, такого порядка законотворческого, что они должны как раз такого рода вещи регулировать на законодательном уровне, что они должны имплементировать нормы конвенции в национальной законодательство чего, к сожалению, нет в полной мере. Вот. И я надеюсь, что все-таки здравый смысл он с годами он будет крепнуть и возобладает над вот такими иногда популистскими моментами, что нет, давайте лучше ничего не включать, нам достаточно того, что у нас есть. А mm -hmm. что такое достаточно того, что у нас есть? уважаемые коллеги Рафаэль Алексеевич, Казахстан, например, вот мы сейчас говорим о Казахстане, это страна, по площади, занимающей девятое место в мире. Это пять Франций, это Казахстан. И при этом количество включенных объектов от общего списка, который упоминал Рафаэль Магачинич, 1154 объекта, всего составляет лишь 0,4%. То есть Казахстан настолько далек от того, чтобы должное количество объектов включить в список, и это не означает абсолютно того, что нет объектов на территории Казахстана уникальных. Огромное количество. Казахстан иногда называют музеем под открытым небом, но лишь небольшое количество уникальных объектов сейчас нашло свое место в этом э в самом высоком списке. Вот поэтому мы здесь как бы боремся с вот, иногда с непониманием чиновников этого процесса. Для них понятно лучше, чтобы ничего не было. И, и как бы с глаз долой, сердце вон, и всем хорошо спится, и хорошо. Вот, поэтому, да. К сожалению, такое вот имело место быть, но, слава Богу, Казахстан нашел выход из ситуации. Объекты не пострадали, все объекты сохранены в списке. Ну и Казахстан продолжает работать над новыми объектами, новыми номинациями. Вот, спасибо. спасибо. Я хотел спасибо. еще да, вот, подчеркнуть, насколько вот работает конвенция. Дмитрий Алексеевич, на примере Казахстана. У нас тоже в Российской Федерации такие события были. Но, вот, в частности, в свое время есть такое по конвенции список, находящихся под угрозой. При обсуждении судьбы озера Байкал, природный объект, возникал такой вопрос как раз в отношении этого объекта. Почему? Потому что рядом с ним хотели провести нефтепровод и газопровод. Ну и тогда вот на уровне президента Российской Федерации было принято решение перенести... Его перенесли на несколько сот километров, то есть угроза отпала. Ну и для того, чтобы знали, на самом деле, список находящихся под угрозой, ведь, вот, скажем, на примере Дрездена, горожане очень захотели строить э, мост. А Дрезден объект всемирного наследия. Естественно, ЮНЕСКО сказала нет, но тем не менее они провели референдум. Горожане сказали, надо, они построили. В итоге Дрезден был исключен. Такие примеры есть, вот пример Ливерпуля и ряд других. Но я еще хотел, вот еще завершая на одной теме, остановиться на имплементации международного законодательства. Да, для России это тоже актуально. Но тем не менее, скажем, когда на уровне регионов это делают, в частности, в 2019 году, был были внесены изменения на уровне нашего Государственного Совета Республики Татарстан, были внесены изменения наш закон 2005 года в объектах культурного наследия, по которым были введены такие понятия, как план управления, такие понятия, как необходимость финансирования, и вы знаете, это помогло. В итоге на те объекты всемирного наследия, которые после, вот, скажем, закрытия фонда уже стало... Не стали выделяться средства. Вот благодаря этому закону э, средства были выделены на те же Болгары, на тот же Кремль, на Свиярск. Это достаточно большая сумма денег для того, чтобы осуществлять реставрацию. То есть в любом случае конвенции работает. И вот мы на примере Великого Шелкового пути смогли показать отношение к объектам всемирного наследия. Какие сложные проблемы здесь возникают, которые требуют усилий всех и вся. Ну, а завершая, я хотел от вашего имени поблагодарить Дмитрия Алексеевича. Он сейчас должен уже улетать. Поэтому спасибо вам за внимание. До свидания. Спасибо Всего хорошего. Спасибо. спасибо.